В общем вот наш пациент видео начинает как-то с конца с результата говоря, это был эксперимент но эксперимент удался есть некоторые моменты видео например которые я считаю можно было сделать по-другому допустим когда-то чистили соляркой перемешивали масло я думаю что так делать не стоит лучше купить специализированное масло Их полно продается лучшим маслом специально очистительную омывающий промывающее то есть так это такой момент есть и многие могут задать вопрос почему краску сразу по не снимали ну, так как были машина работа на холостом ходу больших оборотов не было тем более мы знали что это произойдет принципе, никаких последствий это не имел заодно у нас как бы мотор поработал на Димик и снял сам краску, как бы лишней работы мы не делаем. А так, сколько ты проехал? 700, 700 километров, да? Где-то так. Достань, вот достань, достань, вот достань ты... щуп. Сейчас я щуп достану. Не знаю, вот это будет, нет. Да, вот так. Ага, протри, протри. Сейчас. Я же не снимал, я не обнулял уже, вот 230, что-то там. Ну, так, было. Было 700, когда масло вот как бы залили такой уровень есть уровень никуда не ушел а так там вообще страшно уходило да? 229. сколько уходило масло уходило масло до 500 километров у меня ушло примерно 4 литра вот такой был расход бешеный теперь расхода нет хотите верьте хотите нет вот такой у нас Получился эксперимент, удачный, слава богу. Но опять же говорю, при работе с этим демексидом надо быть аккуратнее. На самом деле очень агрессивное. И надо все это делать аккуратно. Ну, в принципе, вот мы сделали. Можете воспользоваться нашей инструкцией. Нам помогло. Мотор мы не запороли. Заведи мотор, как он работает. Послушаем. Мотор работает замечательно. Он и так замечательно работал. Единственное, машина была стояла. Она стояла и... Я думаю, что запасовались на костюмные кольца. Работать ровненько, хорошо, все Хороший просмотр. В общем, друзья, всем привет. У нас сегодня тут такое мероприятие. Есть у нас такая машина. Hyundai Accent. Десятый год, пробег 279 тысяч. Не знаю, он реальный, нереальный. 100% убеждать, убеждать в этом не могу вас. Но мотор работает. Тихо, мягко, не стучит. Перестука, поршней нету. Как бы есть такая проблема. Большой расход масла. До да, этого долго стояло. Будем ее сегодня чистить. Будем делать демиксид. Или он ляжет, или он заработает. В общем, смотрите. Вот так. Никаких посторонних умов. Хорошо работает. И пянется хорошо. В общем, для этого у нас купили 10 бутылечков по 100 мл димексида. В двух аптеках нашли. Сейчас набор. Так, набор инструментов, перчатки, три фильтра. Пять литров масла, джендер же 10 на 40 и потом финально будем заливать вот ЗИК. Все, приступаем. Так, первым делом сейчас будем откручивать свечи и заливать сюда демиксид. Свечи. В каждую свечной колодец по 50 грамм пока зальем. Да, свет нам не помешает. Все, погнали. Достаем свечной ключ. Вот у нас демиксид. Сейчас мы его будем греть. Он, конечно, лежал в салоне машины, было тепло, но уже начал подмерзать. Сейчас будем ловить его. Горящая вода. В общем, вот что у нас в моторе творится. Грязь конкретная. Сейчас посмотрим, что будет после демиксида. В общем, обратно пути нет. Мы погнали. В общем, поршня все выставили в горизонт. Сейчас сюда зальем по 50 миллиграмм в каждый цилиндр наш демексид. Мы его в теплую горячей воде подержали, чтобы он был жиденький у нас, вот он жидкий такой, вот такой должен быть. И в горячем моторе его заливаем. Ну да, ему пошло чуть-чуть, примерно пластик Пластику он вреда не принесет, ничего страшного в этом нет. вторая пошла Запах, да, пошел такой своеобразный теперь что мы делаем так теперь у нас ваня приступает к работе закручиваю свечи только не до талого просто прикрути чтобы там была у нас паровая баня все закрутили короче мы свечи не до упора так что она там у нас работала жидкость сейчас ждем полчаса потом выкачиваем что там есть заводим и в общем смотрите дальше так пока мы ждем у нас процесс идет колесо крутим каждые две три минуты на 180 градусов крути на скорость не поставил ради. на скорости должна стоять на скорости должна стоять должна стоять пятый поставка то что крути не переживай Это крути он так и должно идти тяжело все откручиваем свечи Получиться у нас прошло Попариться у нас там баньку сходили, как говорится. О, чернота, да, уже какая идет. Видишь, как димексид уже работа начинает. Уже есть какой-то эффект. Сейчас еще оттуда посмотрим, что у нас выйдет. Продукты жизнедеятельности димексида. Что-то здесь нет ничего. Что такое? Ушло, что все. Странно. Короче, здесь все ушло. уже все ушло. С одной стороны, хорошо, конечно, что ушло. Все сухо. Ну-ка, заглянем Ну да, там ничего нет. Там уже все очищается, если честно. Дай-ка, дай-ка. Дай дай особенно второй цилиндр хорошо видно. Не знаю, видно будет. Нет, второй цилиндр уже светлый. Третий еще черненький, четвертый тоже еще черненький. Так, продолжаем. Так, свечи закручиваем теперь. брата? Да. Монтажник у нас Ваня, он все знает, что, почему, как закручивать свечи, уже радует. Значит, все у нас получится. В общем, Все. Процесс снимать на закрученные свечи я смысла не вижу. Так, масло у нас свежее в принципе, оно у нас обновлялось постоянно, да, тем более залито было где-то тысячи две назад, да, не более. В Меньше мас... тысячи. Меньше тысячи, да, И вот в это масло мы сейчас зальем 200 миллилитров димексида, то есть две баночки. В общем, закрутили свечи, поставили провода, сейчас заводим ее. Ничего, ничего, нормально Это нормально Это нормально, заводи, заводи Сейчас будет запах такой запах. Давай, давай Заводи, заводи С нажатым газом заводи Газ до упора нажми И заводи Газуй Пусть работает на холостом ходу Выходи оттуда Пошел запах у нас такой Конкретный Как тебе запашок? Да а шум какой шум прям. Ну конечно ты сейчас отрубил Там внизу коллектор а -а -а. Забыл про эту? А я же его не снял Все равно там зазор получился Зазор ты получился в общем, сейчас прогреется до рабочей температуры, до того, как сработает вентилятор. Дождем. И будем заливать 200 грамм димексида маслом. В общем, тут у нас греется димексид. Заливать его надо в теплом состоянии, лучше даже в горячем. Вот. Заливаем теперь 200 грамм в по 100. Открываем масляную заливную горловину. Нашу Так, вот он прозрачненький Не замерз, ничего Мерзнет, потому что он махом 20 градусов, как говорят Сам лично не проверял, точно сказать не могу Так, раз, есть Кстати, забыл сказать, заглушили все патрубки, которые на вентиляцию идет картера. Раз, два, все, чтобы у нас из карты газа демиксид не подсасывал впускной тракт. Теперь заводим мотор. И даем ему поработать. Сейчас полчаса будет у нас работать, молотить. На холостом ходу мы сегодня не будем газовать. Некоторые газуют, что-то я не буду рисковать газовать. Все, полчаса тарабанит, будет раз мотор. Время мы сейчас векем. Потом будем заливать масло и снимать потом. Очищать краску. Почему краску сразу не стали очищать? Сейчас хотим, чтобы все... Все такие вещи с мотора у нас упали на картер. И все сразу уберем. Полчаса у нас поработала машина на смеси масла и 200 грамм тимексида. Посмотрим, что у нас под творится. Вот, так он есть, нет, тут все парит. Пока тут ничего не понятно. Все какое черное было, такое и черное есть. Хорошо, Ладно. Сейчас сольем масло. Масло у нас свежее, правильно было? Такое да. оно сольется? Будет интересно. Сливаем масло. Посмотрим, что у нас там будет. Интересно. Смотришь, вот так О, какая чернище да, масло? Да. Недавно менял, да, масло? Да. Тысячу километров назад. Черное при черное. Все нормально. Процесс идет. Если черное масло, это не всегда плохо. Значит, новое масло у нас выполняет свои функции, чистит двигатель, а тем более с Димексидом. Так, сразу отключил фильтр. Оп. Что здесь смотреть? Сливается масло. Мы пока покурим. В общем, все, мы сняли поддон. Ну как? Почему я сделал сначала объяснять я поддон объясняю, чтоб там не мучиться с краской. Тимексид за нас сделал уже сделал, размочил краску. Так, сюда, внимание. Так, еще что-то осталось у нас. Почистили массоприемник. там тоже была краска, но не полностью была забита. Как бы мы следили тут за всем делом. Как бы нужно было, конечно, сначала снять, но мы такие ленивые люди, у нас времени мало. В общем, все у нас здесь чисто сейчас, краски больше не нет. Все четко аккуратно, движок уже помылся, уже результат есть, да, уже очищается, уже намного приятнее на нее смотреть. Конечно, нужно было изначально на нее посмотреть, но у нас нет времени и мы ленивые люди. Так, погнали дальше. Сейчас будем снимать краску с поддона. Поддон мы почистили, все нормально. Сейчас будем ставить его на машину и продолжаем. В общем, тут у нас получился перерыв. Дела туда-сюда, но главное при этом мы не давали движку остыть, иначе демиксид остынет, демиксид забьется, будет хана. Сейчас опять же откручиваем свечи, будем заливать туда демиксид. Сначала опять же выставляем горизонт. Все, также по 50 грамм каждый цилиндр наливаем. Смело. в Пластику ничего не случится, не переживайте, ничего с ним не будет. Так, шущать. Просто от руки закручиваем свечки, так, не затягиваем их, потому что будем крутить потом, периодически, так как жидкость не сжимаем, и вы потом не сможете крутить здесь двигатель. И на полчасика это процедура. Торпинг прошло, цилиндр залили по 50 грамм. Прокручивали через каждые 5-6 минут. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Осталось что-нибудь, нет? Или как первый раз же ничего не осталось? Все через кольцо ушло. Пусто. А, тут что-то есть. Да нет, ни хрена. Опа, чуть-чуть вышло. Вот такая грязная, да? Грязная жидкость. Сюда. Тут тоже немножко есть. Но сейчас мы продуем цилиндр. Так даже проще будет. Что можно выбрать, выберем, остальное продуем. выходить жидкость есть но очень мало зацепить ее шприцом невозможно будем продувать так. теперь наша задача чем мы делаем накрываем все тряпочкой, чтобы у нас и миксит по всему гаражу не разлетелся прокручиваем после остатки жидкости мы из цилиндров удалим стартером поработаем все газ нажми Газульку нажми а ага. давай газу все все отпусти отпусти газ газ отпусти все все завелась нормально так срочно покидаем зону поражения здесь очень тяжело находиться если честно все в дыму и воняет так специфически прям так скажем не очень хорошо сейчас здесь мы погоняли на классы теперь у нас полторы тысячи оборотов вот такую пистохов поставили потросит Отрегулировали обороты. Надо технологичное устройство. Всем советую, рекомендую. Дымит нет, вроде нет, да? Ну, вот так вот подыливают дымок, что есть у нас. Он сразу не уйдет. В работаем дальше. Еще 10 минут вот на таких оборотах. И заливаем уже три бутылочки демиксида, получается 30 грамм уже в сам мотор. Почти горяченький. Заливаем три баклашечки, вот он прозрачный у нас, все нормально. 300 грамм, плюс еще там стекло с цилиндров, вот, это с картера газов, вентиляцию, все у нас брызгает сюда. Да, конечно, все это по-колхозному, наш шланга нет, к сожалению. Почистим потом. Первый пошел. А я один фунтурик пошел. Долг не маленько. Зачем? Давай да. пошел. Где Ага. Насколько это будет обычный излом? Три пошел. Все, готово. И Все, теперь на холостых оборотах. Потом с леганца подгазуем, ну. На более повышенных оборотах я не рискнул все это дело делать, честно. Машину дом снимаем, колесо нам больше крутить не надо. Все вынимается, эти, нет? Все, вынимаю их, а потом спускай добраться. В общем, сейчас час будем молотить. Время стекли. Молотим сейчас. Время 21.05. Так, у нас прошло полчаса второго этапа периодически поднимаем обороты. Ну, не на продолжительное время. Я долго не хочу, честно говоря, рисковать. нажимать долго. Где-то вот до полутора тысяч. Примерно вот, ну, 1700. Не на продолжительное время. А так все на холостых Машина подымливает на полу видно, что-то выбрасывает что-то, да? В общем, процесс вот так у нас протекает. Сейчас черненько должно пойти. Черненькая, черненькая. О, смотри, какая чернота! Чернее негров в ночи, да? Да? Видишь, сколько грязи у тебя движки Откуда думаешь, это не из воздуха прилетело, и все это излишка. Черное при черное масло. Сейчас будет, надо будет регулировать. В общем, сливаем масло, меняем фильтр. Сейчас заливаем, промываем все наше хозяйство. Здесь у нас 2 литра масла и литр солярки. Старый дедовский способ. Хуже от этого точно не станет. И все на классных оборотах полчаса. Пошла движуха. Главное целкость не потерять при залитии. В общем, полчаса на солярке поработали, но гидрокомбензаторам это очень не нравится. Они у нас начали постукивать так неплохо. Рисковать не стали. Сливаем эту бодягу. Заливаем нормальное масло. Все, погнали. Так, вот что у нас под крышка под масляной. Заливной. Не прям, конечно, в идеал, но чувствуется прогресс, да? Заливаем свежее масло, фильтр мы новый уже поставили. Заливаем наше масло. Все, процесс можно не снимать, процесс самый обычный, главное целка здесь не терять в этом процессе. Все. Ну, в общем, все, процедуру мы провели. Вроде не стучит ничего, не шумит, как работал, так и работает. Насчет расхода масла пока не знаем. Будем держать вас в курсе. Следите за новостями. Всем всего хорошего. Пока.